Так, посидеть бы в ВК. Алло, чего ты сидишь как будто объелся горчицей? Давай выходи. Короче, знаешь один завод-призрак. Завод билдбордов. Давай туда пойдем. Окей, ауэ, -а -а ох, суета. Эх, сразу понятно, что это старый завод. А ты как хотел? Все, не затягиваем время, пошли. А-а-а-а, Помогите. Ментос, Ментаос, Зря я пошел в этот завод. Алло, эй, дебил, мы забрали твоего ментоса, неудачника, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Да как ты смеешь? Мы вернем твоего ментоса, если мы забьем стрелку на убийство. Ну окей, я согласен. Вот и славно, если ты победишь, то мы отдадим Ментаса. Надо бы домой бежать, а с этого заулка уже уходить там все серое. Эх, я пришел домой. Пока посижу за компом, надо еще сообщить своим друзьям, что Ментаса братья бандиты украли. Ну вроде бы и все. Короче знаешь чё, чтобы через два дня был в лесу, понятно? Ладно, договорились, эх их всего три, а я один не справлюсь. Пойду лучше к Рин лоту схожу, попью чаю его. О, привет, заходи ко мне. Ладно, пока мне по делам пора. Так, надо придумать какой-то план. О, у меня появилась идея, надо вызвать Вавана, Раяна и Володю, просто их там трое, а я один. О, здорово, я ща выйду, короче, я ща машину заведу, и поедем. Сидите в машине, я буду драться А потом выходите Не смейте трогать моего Подружка друга Глинизер, ты меня спас. Конечно. Нас Глинизер еще с нами позвал спасать тебя. Большое спасибо вам. Наконец-то я дойду до своего с Глинизером дома.